Всем привет! Ни для кого не секрет, что спиннер можно спокойно читать игрушкой 2017 года. Хочу обратить ваше внимание, что заказывая более дорогие вертушки, вы получаете более качественный спиннер с хорошим качественным подшипником. А в этом видео я покажу вам 10 лучших спиннеров, которые вы можете заказать на Алиэкспрессе. А все ссылочки вы сможете найти в описании под роликом. Дешевый и довольно простой спиннер. Спокойно крутится до минуты. Его цена составит 180 рублей. Дешевый и довольно резвый спиннер видели виде мыши. Но он конечно же проигрывает более дорогим вертушкам. И обязательно напишите, если у вас какой-то спиннер и какой вы бы хотели получить. Предлагаю вам огромный выбор качественных спиннеров с различными расцветками. А различных цветов тут более 16 штук. А как вам такой спиннер? Его цена значительно отличается от предыдущих, но и качество у него соответственное. Такой спиннер может спокойно крутиться до 2 минут. Если вы соберетесь заказывать спиннер из моей подборки, то обязательно приглядитесь к вот этому. Он является одним из самых долго крутящихся спиннеров. И цена у него не так уж и велика. А вот это самый маленький спиннер. Меньше вы, конечно же, вряд ли найдете. Если вам нужен какой-то эксклюзив, то предлагаю спиннер светящийся в темноте. И вот еще один из самых лучших спиннеров. У меня лично есть точно такой же, и крутить его одно удовольствие. А такой спиннер, я думаю, понравится фанатам ножей CSGO. Спиннер цвета Gradient. И первое место я отдаю самому необычному спиннеру на мой взгляд. Это спиннер в виде колеса. Выглядит он очень круто и крутится он довольно таки неплохо. На этом подборка закончена. Советую заказывать более качественный спиннеры и обязательно учитывайте отзывы. До новых встреч.